Настойка хрена с имбирем и медом на водке, спирте или иной нейтральной алкогольной основе запомнится вам прежде всего реально жгучим вкусом, который слегка смягчен сладостью мед. В аромате эта напитка явно чувствую нотки хрена и имбиря. Такая настойка является не только отличным стимулятором аппетита, но она еще является хорошим профилактическим средством от простудных заболеваний. Еще одно преимущество этого напитка, это скорость приготовления. Буквально через неделю напиток будет у вас готов. Но следует учесть, что первый месяц после изготовления его гонолептика очень сильна. Потом она нивелируется, становится хорошей, но через 3-4 месяца начинает деградировать. Как делается сей напиток? Смотрим. Кстати, кстати он является отличным дополнением любой жирной мясной пищи. Ну или хотя бы закоптяться курицу тоже неплохо будет. Oh. <laughs>